В начале мая 2017 года мы вам уже показывали и рассказывали о региональном центре инжиниринга Химтехподробнее. подробнее. Тогда руководство Казанского федерального университета во главе ректора Ильшата Гафурова посетили центр. Ректор обратил внимание собравшихся на стратегию университета, направленную на трансфер технологий и создание площадок для такого трансфера опытных производств. РЦИ тех как нельзя лучше подходит под это определение. Но на этот раз 1 июня КФУ встретил представителей инженерингового центра. Доцент кафедры физической химии Михаил Варфоломеев провел небольшую экскурсию по лабораториям Химического института имени Бутлерова КФУ. Цель визита проста – обсуждение возможностей дальнейшего сотрудничества двух сторон. Вектор направлен на производство реагентов нефтехимии. Также планирует открыть совместную лабораторию на территории КФУ. И позднее будет составлена дорожная карта перспективного партнерства. Елизавета Евтифеева, Ленардо Тиаров,